Всем привет! В этом видео мы поговорим о возможностях использования составного портфеля, представленных в торгово-аналитической платформе Atas. Также выясним, для чего используется составной портфель и какие настройки мы можем к нему применить. Данный инструмент дает вам возможность открывать и закрывать позиции на нескольких счетах одновременно одним нажатием кнопки мыши. Особенно актуален данный сервис для трейдеров, которые управляют средствами инвесторов. Для создания составного портфеля из главного окна программы переходим во вкладку «Счета» и нажимаем правой кнопкой мыши в свободном поле. Перед нами появилось контекстное меню, в котором нужно выбрать опцию «Добавить составной портфель». В появившемся меню вводим название портфеля. Для примера назовем «Портфель 1». Это название будет отображаться как отдельный торговый счет в списке доступных счетов в модуле «Чарт Трейдер» на графике, и в стакане смарт дом. Чтобы добавить счет в составной портфель, в выпадающем меню нужно выбрать один из доступных счетов и нажать на кнопку ⁇ Плюс ⁇ После добавления каждого счета задаем весовой коэффициент. Принцип открытия и закрытия позиции на составном портфеле заключается в следующем. Если у вас в портфеле находится два счета, например, первый счет с коэффициентом 1 и второй счет с коэффициентом 2, то при открытии ордера в один контракт на созданном составном портфеле на первом счете откроется ордер объемом 1 контракт, а на втором счете откроется ордер объемом 2 контракта. На графике, где выбран счет составного портфеля, будет отображаться позиция с объемом 1, который был выставлен в чарт-трейдере. Давайте разберемся, как правильно закрывать позицию, открытую на составном портфеле. Закрытие должно производиться на счету составного портфеля с графика, либо из вкладки позиции главного окна платформы. В таком случае все позиции на отдельных счетах, входящих в составной портфель, закроются автоматически. Важно отметить, что нельзя закрывать позицию отдельно на счете, состоящем в составном портфеле, потому что составной портфель не учтет произошедшие изменения, если оно не было сделано через счет составного портфеля. Другими словами, составной портфель воспримет такую сделку, как не относящуюся к себе. На данном примере у нас открыты сделки на двух счетах, входящих в составной портфель. На первом счете открыт один контракт на покупку. На втором счете открыто два контракта на покупку. Мы закроем на одном из счетов нашу сделку. Теперь мы хотим закрыть всю позицию через счет составного портфеля. Как это и следует делать? И видим, что оставшаяся позиция на покупку на втором счете успешно закрылась. Но на первом счету открылся один контракт на продажу. Объясним, почему так происходит. Когда позиции на покупку на двух счетах были открыты через составной портфель, Обратная сделка тем же объемом должна закрыть позиции. То есть при закрытии сделки составного портфеля на каждый счет посылаются ордера тем же объемом противоположной стороны. В нашем случае это один контракт на продажу для первого счета и два контракта на продажу для второго счета. В итоге мы получили открытую позицию на продажу на первом счете и закрытую позицию на втором счете. Для того, чтобы закрыть позицию составного портфеля из вкладки позиции главного окна платформы, необходимо нажать правой кнопкой мыши на составную позицию и выбрать команду «Изменить составную позицию». Теперь в появившемся окне можно выбрать цену закрытия позиции. Теперь рассмотрим тот случай, когда, открыв позицию на составном портфеле, вы закрыли ее на отдельных счетах, входящих в этот портфель. В этом случае реальной открытой позиции у вас уже не будет, но на счету составного портфеля будет отображаться по-прежнему открытая позиция. Чтобы это изменить, мы снова заходим во вкладку сделки и нажатием правой кнопкой мыши на нашем портфеле выбираем изменить составную позицию. В поле новый объем позиции нам достаточно выставить значение 0 и нажать ОК. Теперь мы видим, что на графике закрылась позиция на составном счету. Количество допустимых подключенных счетов зависит от производительности вашего компьютера и используемых торговых подключений, например, Rhythmix, CQG и так далее. На этом все. В последующих видео вы узнаете еще больше о полезных функциях, доступных в платформе ATAS. Чтобы не пропустить их, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик под видео. До свидания.